Здравствуйте, мои уважаемые подписчики! С вами Артур Роуз и сегодня мы подводим итоги конкурса. Конкурс я организовал в честь 100 тысяч просмотров на своем канале.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 Так смотрим сколько у нас участников Раз, 2, 3 и 4, 4 участника друзья. Я говорил, что выберу трех победителей. а всего четыре участника, поэтому шансы очень большие, что мы будем делать. Мы зашли на сайт randomizer, тут случайным образом можно определить победителей, я скопировал все имена участников,